В ЮАР крупнейшие беспорядки со времен падения апартеида. Тысячи людей начали грабить магазины и банкоматы. Протесты развернулись на улицах ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента республики Джейкоба Зумы. Политик получил 15 месяцев лишения свободы за неуважение к суду, поскольку демонстративно не являлся на слушание по делу о захвате государства и коррупции во время своего пребывания у власти. Также жители вышли на улицу из-за бедности и недовольства нынешним правительством. В ходе столкновений погибло больше 200 человек. Полиция задержала более полторы тысячи жителей. Организаторами беспорядков полиция считает 12 человек. Из них задержан пока только один. Власти страны назвали протесты экономическим саботажем. Кроме того, правительство рассматривает возможность мобилизовать военные резервы, и развернуть более 25 тысяч солдат, чтобы остановить беспорядки на улицах городов.